Любимым женщинам несут цветы, стихи свои, надежды и признания, приходят сновидения, мечты на самые желанные свидания. Любимым женщинам приносят боль, сильнее, пожалуй, даже, чем чужие, и осторожно сран смывая соль, целуют так, как будто бы впервые. Любимых женщин берегут от бед, от одиночества и расставаний, Тепла и понимание ждут в ответ И не боятся разочарований. Любимых женщин носят на руках, Их мысли уважая, чувства, мнения, Любви и признания пишут им в стихах, Их верность воспевая и терпение. Доверие отдают им душу, кровь, С ума по ним в порывах страсти сходят На высший пьедестал, подняв любовь. Но от любимых женщин не уходят.